Как, по-вашему, нужно измерять информацию, чтобы этот способ был применим для любой системы связи, которую вы можете вообразить? Человеческой, животной или даже инопланетной? Что ж, давайте вернемся в 19 век, когда люди сосредоточились на том же, о чем мы поговорим сегодня, на скорости передачи. Одной из задач улучшения скорости было создание машины, позволяющей операторам вводить буквы, которые можно считать основными символами, а также машины для автоматизации низкоуровневых сигнальных событий, таких как электрические импульсы, которые назовем вспомогательными символами. Машины могли бы работать с использованием какого-либо источника тактовых импульсов, который позволит создавать точный и быстрый поток импульсов со скоростью, по-видимому, намного превышавшей бы возможности любых человеческих рук. Отличный пример такого подхода — это система BADO для мультиплексирования. Схема была введена в эксплуатацию в 1874 году. Она была создана на основе той же абстрактной идеи, которую мы видели в ставневом телеграфе. Она состояла из пяти клавиш, на которых можно было сыграть в любых комбинациях. Представьте себе аккорд. Каждая комбинация обозначает одно уникальное сообщение. С пятью нотами, каждая из которых либо участвует, либо нет, можно сыграть 2 в степени 5, то есть 32 различных аккорда. Код сопоставлял эти 32 аккорда со всеми буквами алфавита, а оставшиеся использовались для символов возврата каретки, пробелов и переносов строк. Таким образом оператор мог в прямом смысле играть буквы, а машина автоматически выдавала поток импульсов, представляющие эти буквы. Вот так для буквы T. Вот так для R. Вот так для буквы B. Итак, у нас есть выходящий сигнал, содержащий различные комбинации импульсов постоянного тока. Сигнал, который точно отражает сообщение, набранное на телеграфном аппарате, телетайпе. За стойкой механические нервы системы заменяют слова на отверстия в ленте, а эти отверстия переводятся в электрические импульсы, носящиеся по проводам. Заметьте, что на нижнем уровне эта система обменивается либо наличием, либо отсутствием электрического тока в интервалах, отсчитываемых с использованием часов. Так насколько же быстро могут идти эти внутренние часы? Ну, ограничительным ограничительном скорости были совсем не часы. Тогда, да и до сих пор скорость передачи была физически ограничена минимальным интервалом между импульсами или импульсной частотой. И эта проблема мучила инженеров, которые испытывали подземные подводные кабеля с помощью существующей системы кодов морса. Это похоже на эхо или устойчивую ноту. Если отправлять точки слишком быстро по длинному контуру, проложенному по дну моря, то они будут сливаться на принимающей стороне, потому что символ, который мы получим на дальнем конце контура, будет слегка удлиненным и сглаженным всплеском. А Они копии отправленного. Слишком частая отправка импульсов приводит к межсимвольной интерференции. Это случается, к примеру, когда длительный поток тока пробирается на следующий отрезок времени и, возможно, обращает нуль в единицу. То есть даже если автоматизировать обнаружение этих потоков тока, остается фундаментальное ограничение того, насколько можно сближать два импульса. И это та же проблема, которая была у Алисы в с их системой связи через натянутый провод. Мы называли ее максимальной скоростью дергания. Если они дергали быстрее, чем два щипка в секунду, они замечали, что сигналы начинали сливаться друг с другом, что приводило к путанице. Это называется символьной скоростью. Символ можно определить довольно широко как текущее состояние какого-либо наблюдаемого сигнала, которое сохраняется в течение установленного промежутка времени. Используете ли вы огонь, звук, электрический ток, да что угодно, сигнальным событием является просто переход из одного состояния в другое. Итак, символьная скорость — это количество сигнальных событий, которые могут поместиться в одну секунду.